Снимаем? Да. Уже? Пробный. Пробный. Ну что, венца дать что? <сёк> Ребята, всем привет! Вы на канале Кукс Бразер Хукс. Сегодня мы решили снять видео для вас. Очередное опять же. И решили его снять не как обычно вечером, а с утра пораньше. Вот. Мои визажисты проспали, если будет какие-то это на лице <сох> неровности, не судите строго. Придется их сократить, наверное. Вот. А, э, решили приготовить вам сегодня м -м такое блюдо, в принципе, обычное. Нас угостили мясом, свининой, родственники. Вот. Угостили реберной частью. Просто будут свиные ребра, лук, чеснок и красное вино. Вот. Не знаю, что из этого получится. Может быть, добавим какой-то соус там. Уже процессе придумаем. Но ну, я думаю, да, какую-нибудь добавим. Ну все, ребята, приступаем вот к разделке ребер наших. Сегодня, вот, как говорил, с утра что-то напала машка какая-то. Может быть из-за того, что потеплело. Э -э, в принципе, вот эту часть э -э, можно пленку снять. Ну, она снимается довольно-таки легко, с помощью ножа и вилки. Вот. Можем ее не снимать, в принципе. Она все равно у нас протушится и будет мягкая. ну, но... Мы сейчас это немножко, я думаю, заснимем. Вот, вот так эту жилку стягиваем. Вот у нас идут ребра. Они, в принципе, целиковые, но тут уже хрящевая часть идет. Здесь уже идет мякоть. Так что можете разрезать это все топором. Разрубить. Можете, как я, это сделать с помощью ножа. Ну тут начинается, вот смотрите, уже, да, хрящевая часть. И она податливо уже режется. Уже кость тут мягкая. В основном хрящи, и она режется нормально. И режем по ребрышкам, по фалангам. Тут остается мясо у нас. В принципе, жир не будем снимать, он весь потушится, пожарится. Его, в принципе, и не будет. И вот такими кусочками, таким макаром, нарезаем наши ребрышки. Это получается ребра с костью. Это хрящевая часть. Тут вообще все у нас обжарится, протушится. Но будем резать все равно фалангом. Чтобы было красиво. Видите, они мягкие хрящи. Они режутся с помощью ножа. Это очень вкусно. Свинина вот этим славится. То что вот эти хрещики. Великолепная добавка. Дополнение к любому блюду из свинины они хрустят они вкусные Вот даже вот получилось у нас больше ключевой части чем ребер но все равно прекрасно все у нас готово мясо лук нарезали чеснок в принципе для нашей готовки все достаточно еще будем использовать соль перец немножко специй вина добавим в конце вот ну и масло естественно на что на чем будем жарить ну вот мы перешли к нашему чудесному месту наш казану ну, он немножко прогрелся достаточно даже хорошо спасибо вот ну для уверенности мы еще раз попробуем что отлично у нас лучок поджарился уходит камикадзе лучок вот. И обжариваем наши ребра, наше мясо. Ну ничего не мешаем, как всегда. Смотрите. Ну, можно немножко уже помешать. Большой огонь никогда не делайте, уже потом, как обжарилось. Мы это будем все томить потом. Так что самый большой огонь нужен это когда при обжарке. Добавим немножко специй. Где-то ложку. Свинина любит соль. Где-то полторы ложки чайные. Соли. с приправами у нас тут. Кориандра можно добавить немножко. А ты уже съела тот кусок, да? Сучка. Маленькая, а? Съела? И хочешь еще? Куда ты полезла, а? Хулиганка. Нету ничего, все съела уже. Филькину еду съела. Эх ты так проказница. Ну вот, наши ребрышки уже отлично обжарились. <coughs> уже пошел сок из косточки. Это уже как бы такой показатель тоже для томления. Вот, мы засыпаем лучок. Ну, много лука здесь один к одному примерно килограмм почти и чеснок тоже четыре большие пять зубчиков и перчика добавим молотого И забавим немножко зиры, Кориандра я уже добавил. Ну так небольшую щепоточку. Сейчас где-то у нас температура двоечка, может быть. Максимум троечка. Горит одно по Достаточно. Ну вот, прошло пару минут, я думаю, примерно чесночок отдал. Все свое уже. И лучок тоже стал прозрачным. Так что мы добавляем вино. Стакан вина. Конечно, лучше взять сухое. И накрываем наш казан крышкой ждем примерно будем смотреть наблюдать за всем процессом ну минут где-то 20 примерно я думаю все потомится на нуле на нашем все накрываем крышкой ждем увидимся ну вот ребята у нас прошло большое количество времени мы планировали 20 минут но Оказалось все немножко э, дольше, Мы решили, э, хотели добиться просто хорошего результата, чтобы мясо реально было мягкое. Вот, 20 минут, которые мы думали это все томление займет, оказалось намного больше, час, даже чуть-чуть с копеечками прошло время. Вот, но э, все получилось в принципе хорошо, все вино выпарилось. Вот, ребрышки протомились, они стали прям вообще иде идеальный на цвет. Запах прекрасный, лук вообще весь, почти весь исчез. Какие-то остались вкрапления, тоже дал свой сок. Переходим, будем украшать и пробовать, э что у нас получилось. Взяли соус. Ну и то все отделяется очень вкусно мягкая кошечка с слабашом попробуем вот соус кстати барбекю брусничный, очень вкусный сочетается вообще божественно ребята, нет слов, очень вкусно готовьте Делайте единственное, да, то, что мы ошиблись со временем приготовки притомления. Минимум час. Чтобы у вас получилось все очень вкусно. Ну нужно минимум час потратить на медленном-медленном томлении, без углей, чтобы казан выдавал сам вот эту всю инерцию. И за счет этого томилось наши ребра. И тогда у вас получится все идеально. Добавили соли, немножко посолили и чем, вот. Но получились очень вкусные. Мне ваш совет, э, мой вам совет, пробуйте обязательно. Мушкара вообще достает. Делайте вот такие ребра, очень вкусно получается в казане. С вами был Димас, оператор Антон. Увидимся на следующем видео. Всем пока-пока.